Yeah, yeah, да, брендеры, нет, дорогие Буду их Пока. Ку. А, а, ты я... вс? Да нет, блять. Все, я то подумаю, Девичи, передам повет. Я монтировать сейчас да? что не буду в пизду. Это, понятно. это для дебилов. А вот зачем реально? Зачем? А, так у нас годный контент. И самый лучший, да. Блять, да я улетел. В пизду на клавиатуре надо хуерить. Привет, ты будешь передавать, блядь, нет? А, только это чувак, да, он коммент удалил. Ох ты, уебище. А, чебами что ли, блядь? Да нет, там, короче, босс писал то, что я сказал Петрович, а он написал Петрович. Но я хочу передать, что ты дебил полный. А, так это Хомер один какой-то там, по-моему. Вот ты аутист. Это синий экран смерти называется. И правильно сделал. Ты по капучистов ебашел, блядь. Бля, гадашка вообще что-то не идет, давай другой уровень. А ты записываешь, да? Да, до сих пор записываю. Фэри Бля, а там ебаный, нет, не живут. Бля, чум. Слышите, монтаж для долбобов, если ч. О, Киржан, здорово! Киржан, здорово! Здорово, хуйло! Мы короче. Здорово! Не даже, я видос еще сейчас записываю, понял? Он без монтажа будет, типа как обычно. Я в ГД его понял хуярю, блять сейчас. Я не знаю нахуй. Я в не играю. Бля, это Кралов! Это я. я поебать, Да поебай в дотку, Олег, ты играешь. Да я не буду, похуй. не будешь. Давай. А понял ой, так у меня я свернулся типа я в ВК сейчас заведу вообще похуй а у тебя кстати микрофон на 40 децибелах это нормально Блять, да похуй понимаешь мы все я в бастах вспомнил что у меня микрофон блядь на 40 децибелах стоит блядь там, на 70 он громкий был, Ну типа на 70. А тут 70-40 дБ, А Да ну в пизду, я так залил. Блять, компьютер это пиздец. А запись идет? Да. Олил кристал витон, свои парни, слушайте. Ой, Дима, отмена. Пацаны, у меня понимаете? по географии пять с минусом. Да, бля, лошара, ебану, у меня три написано списал с ГДЗ, блять. А, видишь, я сам сделал, натолкнись, поблагодари. Пизди ты больше сам он сделал, блять, списал нахуй с ГДЗ. Откуда я списал, я сам делал. Не знаю. Ну, вы эти... Вот, парни, я вам показываю фотокарточку, но ну, прям на видео, какие мы здесь красивые стоим. Э. Но это не мы, типа, если что. Да, блядь, ну компьютер это пиздец. Покажи карту, покажи карту. Сейчас я скину. Но это же не мы, правильно? Да, блядский комп! Блядский монитор. Ой, я скинул в дискорд. Да. В дискорд? Давай. Блядь, это рамы, Так это не мы, это еблан, я нашел это в рандомной группе. А, да, это рандомная дебила, ну ладно. Я, я просто думал это мы. Понял, блядь, земли. Олег, черт. Олег там потерянный. Ты пятый Олег, честный, конечно. А запись сколько мы сейчас записали, сколько ей. Я не знаю, у меня аж это типа Nvidia, понял, она не показывает. Поехали, дальше году. Ну, примерно 7,5 минут, короче. Я тоже записывал просто все с кем, если что. И похуйку сделаю. Землю я ебал. ее так нарезки я же, делать это можно Пало, Слушай, Пожди, а ты с, а с компанией щас или нет? <смех> <смех> <смех> я буду щас у тебя Не, вот там вот три качастая То есть я как бы или вот Димон бля... Нет, Димон, конечно, Бог, блядь, немножко не тот Выбыл, там надо было Да, <смех> Димон вообще, блядь, рама ебанная вот Димон, там ты что-то как будто этот самый Беру этот, как мне сказать Не знаю, с а гномик рядом. <связанных> да. Ебать, он правильно, типа, ручки, блять, где-то по швам, нахуй стой, ебать, нормально, правильный чувак чисто. Ну, Человек, который знаешь, на... челиком, которого, наверное, тот <связанными> перед ним вот челика пенно улыбается. <связанными> Это, это кто? это, короче, Дима с Соколо, вот это уже Дима с Данчиком. Да, Блять, я это показывал в понедельник. А, да, ты это показывал. мужчина да? это это питон потон. А Патык. Даже... Бля, геометрия, даже хуйня сейчас. На что-нибудь что, -нибудь, что -нибудь поиграть. Восу ну, бля, Восу. можно Восу сейчас я выйду, запущу Осу. В манию только, да? А запись нет. А идёт? Кстати, Восу вчера заходил, пацаны, поиграл. А, ну где-то 5 минут такой, Ну нафиг, эту фигню Я тебе хочу сонок зареквесить, Дима, очень сильно. Да бля, главное, чтоб запись сбросилась, то если сбросить, это пиздец. Хотя там 40 децибел, я ебал. Я хуй. А да там вообще слышно или ч? Да блять там пиздец, вот там базбус нахуй будет. И ещ-то будет шумов пиздец, блять, ну мне похуй. Ты что слишком-то еба. А нас чуть-чуть, наверное, например. Да вас реально, блять, мне надо разговаривать нахуй. Вот так вот, блядь. Да и то мне кажется с громко. Ты что потом давай вообще говорю. А, вс, СМР поехали, блядь. Блять. Эээ, земли, блять, Олег земли включил. Я там опять включу, эту хуйню. О, запись идет, заебись. Поехали. Ебать, у меня еще блю вечи, пиздец. Нормально. Поехали без музыки, а СМР. Блять, компьютер я это пиздец. Полеграй, я потом посмотрю, тоже послушаю. Кстати. О! Пай. Я зареквестил. Да блядь, какой зареквестил нахуй, у меня сейчас комп взорвется. Я блядь. тоже пойду в поиграю. А блядь. я не буду играть, ну ладно, поиграет тогда. <свят> не, потому что я карточку сделаю потом. <свят> я Диме для видоса тоже блю свинчей, короче, под. под... Поехали, <свят> Не, у меня-то 40 децибел еще, Может микрофон на клавиатуру такую вернуть. Поехали, блядь. Так я тоже сейчас, я тоже сейчас нормально сейчас поставим. Опа. Да что вообще реально не слышно? Ну нормально, выложим все равно видос, будет качественный, хороший. Не, ну, вот посмотрите, это прям пиздец, я это не хочу выкладывать, если звук ну, там... Ну мне прям... скинь, Отмена, я блядь. нарезку сделаю. Давай. Где раз не слышно не будет. А ты точно нарезки умеешь делать, блядь? Да, да, я уже сделал одну, кстати. Нихуя за, выложи на канал, скинь. И я ее в открытый, ой, в, в этот с посылки выложил уже, потом скину сейчас. А что за нарезка? Нарез очка не у меня, Ну, скинь да. Со стрима последней. Ну, скину потом, да. Со стрима, а блядь. Ты... Да. Это для дебилов. Minecraft Boundless, или как он там назывался? Ты ебанутый, совсем Minecraft Boundless, это на пахуистический контент называется. Не-не, я там не делал, не по этому видосу, нет. Я сейчас сказал, по последнему стриму, типа. Так у меня последний стрим, блядь, 5 месяцев назад был, 7. Ну вот по нему. <смех> Понял, блядь. Блять, а миснул, я вообще я в охуел. А что там мисс?